Вот, чтобы вам было понятно, на самом деле, просто в чем дело. английская ульная игра начинает вызывать из меня бесов, и Степан начинает просто защищаться от этой волны. Но, к сожалению, цифровой фотопарат не способен отобразить бесов. Давай концовку вот эту перепищем. Что? А я продолжаю записывать. А, ты продолжаешь записывать, какие-то. Пошел. Тоже засыплируем, нарежем, потом сделаем дабстеп-клип какой-нибудь там. Там просто мужик скребет в такт, прям, смешит такой <смешит> А в это, а в ну, это время, надо, да? ты умеешь Сказать, мужик, ты виден, а в это время, сейчас я вам покажу Нет. во у... дворе мужик, А. Видите, вот он там зум на фотоаппарате есть, если честно, он работает Где? Зум, ну, сверху кнопки две А, ТВ? Да, ТВ вот, видите, вот там внизу, вот где, вот, видите, там вот, мужик ломает дом, крышу он уже сломал Но он ломает дом только во время английской уровня игры, видимо, из него тоже лезут бесы, я не Жаль. знаю, зачем он его ломает Конец. Конец. Сейчас я найду, имя. А, ну вот, да, где то Сейчас, только мне надо Давай, мужик. Вот он начал снова ломать дом. Понятно, да? Сейчас ну, ладно, попытаюсь давай. навести на него. Да, да, да. Раньше, а мужиков, включил. Я еще раньше включил. А вот сейчас ну, Степ... Степан все-таки не смог отразить бесов, и вот сейчас, кстати, сейчас это... он играл на клавишах силой мысли с помощью бесов. Вот. С помощью Оли. Оля, на самом деле, видите, она даже Минтаж. не прикасалась, на самом деле, к клавишам в этот момент. Вот это исключительно силы мысли Степана были нажат... зажаты клавиши. Так вот. Я не знаю, что-то было. У меня такой ЛС в шаг был. Слушать. Я был не в сознании. Но ну, это исправить могу. Она просто задержка. Давай. <звучит> Нарежем? С этим все. Теперь хит. Там проще, наверное.